здравствуйте меня зовут елена и я сегодня хочу вам рассказать как связать маленький детский такой летний весенний жакетик который вяжется очень просто его свяжет даже начинающий вязать я вам сейчас все объясню вот это у нас связано половиночка вот это у нас рукав вот у нас рукав вот здесь мы будем еще сделать горловинка вот это у нас серединка это спинка и середина переда и вот наша полочка вот так выглядит наша деталь в развернутом виде вот так и вот так она у нас будет выглядеть в свернутом виде вот такая у нас получается деталь так вязать мы будем из пряжи бисерная Производство пехорка здесь у нас стопроцентный акрил 450 метров в 100 граммах крючок я буду использовать номер 2 так сейчас мы все откладываем и начинаем вязать вяжется по принципу бабушкиного квадрата только у нас здесь будет не квадрат а шестиугольник набираем 5 воздушных петель Замыкаем их в кольцо. Так, замкнули. Делаем 3 петли воздушных подъема. Далее вяжем вот в эту у нас вот в это колечко. Нам нужно связать два столбика с накидом, с одним накидом. У нас будут, вот смотрите, группа из таких столбиков, из трех столбиков с накидом, между ними у нас будут две воздушные петельки. Вот они. И она вот будет повторяться, этот рисунок, на протяжении всего вязания. Вообще очень простой жакетик. Можно связать и балеро, можно связать и взрослый жакет, и кардиган, и все что угодно. Далее делаем две воздушные петли. Сейчас у нас три столбика с одним накидом. Две воздушные. Три столбика с накидом. Две воздушные. столбика с накидом нам таких вот вот таких вот столбиков 3 столбика с накидом нужно связать 4 штуки 1 2 3 4 извиняюсь 6 штук потому что у нас будет шестиугольник 4 мы уже с вами связали нам нужно еще таких две группы из трех столбиков связать вяжем столбики с одним накидом вяжется очень легко и просто Пряжу можно взять совершенно любую, можно взять и хлопок, и полушерсть, можно связать и тонкую вещь, и такую поплотнее уже на, на, на зиму. Вот мы связали 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь в конце ряда мы делаем одну воздушную петлю, делаем накид, находим верхнюю петельку из вот первых мы три петли подъема делали, находим верхнюю и в нее вводим крючок, вяжем столбик с одним накидом. Вот у нас получилось почти то же самое, что мы здесь вот с вами делали. Вот здесь две воздушные петли. Опять делаем 3 столбика, 3 петли подъема. Она нам заменяет один столбик накидом далее вот в каждую вот эту вот арочку мы будем с вами вязать сейчас даем так 2 воздушные петли каждую арочку будем мы вязать 3 столбика с накидом 2 воздушные и в эту же арочку следующая столбика с накидом. Опять две воздушные. В следующую арочку из двух воздушных петель предыдущего ряда. Мы с вами вяжем три столбика с накидом. 2 воздушные. Три столбика с накидом. Две воздушные и вот мы так все повторяем с вами до конца ряда забыла вам еще сказать что для того чтобы нам связать такой жакетик и узнать какого размера нам нужно вязать нам нужно в принципе всего лишь на всего основные всего знать два размера это вот смотрите Ширину вот рукава нам нужно, так, ширину рукава и вот обхват груди. Вот и все. Ширина рукава и обхват груди. В принципе, других нам мерок-то и не нужно. Остальные можно там подкорректировать, если нужно будет длиннее. Я вам дальше расскажу, как сделать, чтобы удлинить и сделать ширину подлиннее. Мы с вами так и вяжем. Три столбика с накидом, две воздушные, три столбика с накидом, опять две воздушные, три столбика с накидом, две воздушные. Три столбика с накидом. Так, вот в конце, смотрите, где мы сделали первые вот петли подъема, три, два столбика с накидом. Вот в эту же арочку у нас уже связана одна вот часть вот этой вот группы. В эту же арочку мы вяжем три столбика с накидом, Одну воздушную делаем накид, находим самую верхнюю петельку из трех воздушных вот петель подъема и провязываем столбик с одним накидом. Вот посмотрите, что у нас получилось. Опять у нас получается, должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это у нас с вами второй ряд. Опять делаем три петли подъема в эту же арочку делаем два столбика с накидом далее вот в эти вот арочки мы так и продолжаем вязать как в предыдущем ряду вот два три столбика с накидом 2 воздушные, 3 столбика с накидом. Но у нас еще есть вот такие арочки, которые между вот этими у нас группами находятся. Сюда мы будем вязать просто 3 столбика с накидом. Вот, смотрите у нас. Вот эти наши группы. Из 6 столбиков с накидом и между ними из 3, 3 столбика и 3 столбика, между ними 2 воздушные. А вот эти вот, это у нас, вот они, смотрите. Вот они. Дальше пойдут прибавляться. Вот из-за этого расширяется у нас полотно наше. Так, мы связали 3 столбика, 2 воздушные. Вот в эту арочку мы вяжем три столбика. 2 воздушные. Здесь мы будем вязать 3 столбика с накидом 2 воздушные и опять 3 столбика с накидом это все мы вяжем в одну арочку за счет вот этих вот вот таких вот у нас веерочков так скажем у нас получается с вами вот эти вот расширения вот они вот они посмотрите вот они у нас идут вот эти расширения 2 воздушные центральный вот этот вяжем три столбика с накидом 2 воздушные в следующую арочку вяжем то же самое что мы вязали в предыдущем ряду то есть три столбика с одним накидом 2 воздушные и опять в эту же арочку три столбика с накидом далее 2 воздушные вот в эту вяжем просто три столбика с одним накидом далее опять у нас вот эта арочка из двух вот таких покажем будем называть его веерочек мы вяжем с вами вот такой и опять три столбика с одним накидом Вязали три столбика, две воздушных. Сюда вяжем верочек. Три столбика с одним накидом, две воздушные петли. Опять три столбика, две воздушные. Сюда просто вяжем три столбика, две воздушные, сюда вяжем веерочек, три столбика, две воздушных, три столбика. У нас три столбика, две воздушных, и вот этот вот верочек у нас одна часть уже связана. Мы вяжем сейчас вторую. Да у нас здесь с вами конец ряда. Здесь у нас одна воздушная накид. Самую верхнюю петельку из трех воздушных, вот начало ряда, мы вяжем с вами столбик с накидом. Вот видите, что у нас получается? У нас получается вот такой шестиугольник. 1, 2, 3, 4, 5, 6 углов у нас получилось. Далее все ряды повторяются, только увеличивается вот это количество вот таких вот столбиков. Опять у нас 3 столбика нам нужно сюда провязать с накидом. Вот эти воздушные петли нам заменяют 1 столбик. две воздушные. Сейчас у нас вот между вот этими веерочками у нас вот два таких две таких арочки. И сюда мы просто вяжем три столбика с одним накидом. Пять, две воздушные, три столбика с одним накидом. две воздушные в эту арочку мы вам вяжем с вами веерочек три столбика две воздушные три столбика две воздушные дальше у нас один два вот этих вот вот этой арочки Сюда и сюда мы провяжем по три столбика с одним накидом между ними вяжем всегда 2 воздушные вяжется очень легко и просто вяжется быстро смотрится очень красиво пряжу можно подобрать совершенно любую можно взять и однотонную, можно взять и просто пруть до остаточков пряжи и связать. Так же, как цветной бабушкин квадрат вяжется, можно точно так же связать. Разделить только клубочки на две части, чтобы обе части у нас были одинаковые. И связать из остаточков красивый жакетик. Можно из толстых ниточек связать тепленький жакетик. Из тонких можно связать летний, на весну, на лето, на прохладные, там вечера, на утро. Опять дошли мы с вами до верочка. У него мы вяжем всегда 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика. Во все остальные мы вяжем просто 3 столбика. 2 воздушные три столбика сидит вот так вот такой шикетик очень кажется ну вот совсем тут никакой выкройки ничего не делается кажется вот обычные какие-то там получаются квадраты а вот на фигуру очень хорошо интересно Хотя ничего рассчитывать мы здесь и не будем. Пять, столбик три столбика с одним накидом. Две воздушные, три столбика с одним накидом. Две воздушные дошли мы с вами до верочка. Три столбика, две воздушные, три столбика. Две воздушные, три столбика. две воздушные три столбика две воздушные вот мы у нас начало ряда и вот мы заканчиваем ряд три три столбика одна воздушная накид самую верхнюю воздушную петлю подъема вяжем столбик с накидом вот смотрите что у нас получилось вот даже сейчас мы с вами связали всего не считая нашего колечка связали 1 2 3 4 ряда и вот даже если мы сейчас уже с вами просто сложим смотрите что у нас уже получается у нас получается вот уже наше начало вот посмотрите. Уже, то есть у нас уже вырисовываются наши две детали. Рукав и полочки. Так мы вяжем по кругу, как я вам показала. И я вам сейчас скажу, сколько нужно связать. Рядов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть 15 вот таких круговых рядов. Нам нужно связать. Далее, после того, как мы с вами связали наши 15 рядов, у нас получается вот такой шестиугольник, вот такой. Так как вы заметили, что у нас вот ширина, вот нашей, вот это у нас будет ширина рукава, ширина рукава у нас меньше, чем у нас обхват, допустим, груди или ширина, допустим, спинки. И нам нужно нашу полочку и спинку немножко связать побольше. Мы берем маркер, зацепляем там, где у нас, ну примерно, где плечика, определяем, что вот это у нас будет рукав. Зацепляем маркером, чтобы у нас вот это нам не перепутать зацепили, чтобы она у нас никуда не двигалась. И нам нужно связать несколько поворотных рядов только на трех сторонах. То есть мы вот определились, вот это у нас рукав, вот это у нас полочка, спинка. И мы, значит, берем низ нашего изделия. Вот по этим трем сторонам. Вот один. 2. И вот наша третья сторона. Здесь мы вяжем с вами поворотными рядами столько, сколько нам нужно. То есть вот если у нас ширина спины, допустим, 30, то нам вот это вот нужно связать 15 сантиметров. Здесь мы измеряем в сантиметрах, Сколько нам нужно связать? Сейчас я вам покажу. Вот у меня уже готово. Вяжете точно так же. Здесь вот делаете уголочек. Так же, как делали мы. И до этого веерочек вяжете. У нас два уголка. Здесь вяжем вот просто вот такие. В шахматном порядке вот так вяжем, как и здесь. Оно у нас практически не отличается. Я вам сейчас покажу. Вот наши две половиночки у меня уже готовы. Вот наши две половинки. Две наши половинки уже готовы, и вы видите уже, что сейчас, вот мне уже хватит. У меня видны рукава, у меня видно, что наше вот туловище у нас увеличилось. Я связала поворотными рядами. Так, здесь у меня сейчас скажу вам, сколько я связала. Так, я связала три ряда поворотными рядами на одной половинке, и по, также связала три ряда поворотными рядами на трех сторонах на второй половинке. Сейчас я вам покажу, как мы соединим спиночку вот здесь и покажу, как мы будем соединять вот здесь рукава. Мы здесь вот оставляем для горловинки и здесь вот мы будем вот это место мы соединять и будем соединять спинку. Потом у нас еще будет обвязать. Вы не переживайте, что здесь, допустим, при, том, при соединении немножко спинка расширится. И у нас вот будет здесь вот так не хватать. У нас здесь вот будет обвязочка. И она все будет, по размеру все будет хорошо. Сейчас я вам покажу, как мы будем с вами соединять наш рукавчик. Для того, чтобы нам потом не вязать отдельно еще пройму горловину мы сразу с вами вот отсчитаем вот по моему размерчику мне вот хватит вот такое расстояние я отсчитала вот наши вот эти дырочки у меня получилось 1 2 3 4 пятую я вот соединила две половинки и отметила что вот до, до вот этой дырочки у меня рукав будет сшиваться так как мы будем его сшивать Вот сюда, вот это у нас, это наш рукавчик, сюда я привязываю ниточку. Просто завязываем, когда у нас будет вязаться обвязка, тут ничего торчать у нас не будет, крючком проще, мы все это спрячем. Делаем 3 воздушные. Два столбика с одним накидом. 2 воздушные. Следующий, точно так же, как мы вязали с вами полотно. Будем вязать вот этот рядочек. Начать можно с любой стороны. Это без разницы. 5-2 воздушные. 3 столбика с накидом. И вот так вот мы вяжем до нашего маркера. Дошли мы до маркера, сюда тоже мы вяжем 3 столбика с одним накидом. И переворачиваем наше изделие. Делаем накид, и вот у нас там, где мы с вами закрепили маркером. В, этот, в эту же арочку мы вяжем тоже три столбика с одним накидом. Мы уже с вами пойдем сейчас соединять наш рукав. Связали 3 столбика с накидом. Далее, вот смотрите, у нас вот здесь есть арочка. Мы ее подхватываем и вяжем в соединительный столбик одну воздушную и в следующую вот эту арочку -то, та, которая лицевой стороной вот это у нас изнаночной стороной это лицевой в ту, которая часть у нас лицевой стороны мы вяжем 3 столбика с одним накидом опять смотрим, где наши следующие вот мы сюда соединили Следующая арочка второй половинки рукава, вот она, мы ее подхватываем, вяжем соединительный столбик, одну воздушную и вяжем опять в, этот вот, в эту арочку три столбика с одним накидом. Опять нашли нашу арочку, соединительный воздушная три столбика с одним накидом так вяжем до конца нашего рукава дошли мы вот с вами до конца вяжем вот в наш в наш вот этот веерочек вяжем три столбика с одним накидом присоединяем вот, вот сюда присоединяем вот наши воздушные три петли мы присоединяем соединительным столбиком соединяем наш рукавчик и закрепляем вот что у нас получилось после того как вот это все разгладится но будет все красиво и аккуратно Здесь пока шовчик еще мы видим, ну после ВТО вот этого шва будет не видно практически. Так мы сейчас будем с вами соединять второй рукавчик и точно так же мы будем соединять спинку. Только спинку мы соединяем с вами от края до края. Второй рукав соединяем, не забываем, что у нас нужно отделить горловинку. У меня получилось это 4 вот эти воздушные ячеечки пятую я соединила в пятую я тоже вязала вот 1 2 3 4 у меня вот они свободные в пятую которую я отмечала я уже связала вот сейчас я сниму маркер и вот смотрите что у нас получилось вот здесь видите вот наша горловинка Здесь у нас еще прибавится, здесь немножко, и прибавится обвязка, и горловиночка будет нормальная. Соединяем с вами рукав, спинку, и встречаемся, будем вязать с вами обвязку. Мы с вами соединили спинку, вот что, посмотрите, у нас получилось. Так, соединили рукава, вот это наше соединение. Оно в вязке, в, в носке его практически видно не будет. Вот сейчас у нас получилась вот такая вот вещичка. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот что у нас получилось. Получилась вот у нас горловинка. Сейчас мы будем с вами, если вам длины вот здесь вот, вот этой длинной вам не хватает, то также можно обвязать ее вот, присоединяете вот здесь ниточку и обвязываете поворотными рядами туда-обратно, вот точно таким же рисунком, и удлиняете на ту длину, сколько вам нужно. Мне уже этой длины хватит, поэтому я удлинять не буду. Точно так же можно удлинить рукава, если они вам короткие, по кругу можно обвязать их, вот таким же рисунком можно другим любым удлинить, это уже на ваше усмотрение, я уже удлинять ничего не буду. Я сейчас буду делать обвязочку здесь наверху. У меня здесь можно сделать много пуговичек, а я буду делать всего одну наверху. Сейчас я вам об этом расскажу. Сейчас я вам покажу, как я буду обвязывать. Вы можете обвязать любой другой койкой мой рисунком. Это уже кому как нравится. Я покажу, как... Это очень просто. Мы будем обвязывать с вами просто веерочками. Вот это у нас спинка. Это нижняя часть спинки. Вот здесь у нас горловина. Внизу горловина, сверху вот наша часть спинки. Сейчас я вам покажу, как я буду делать обвязочку. Я буду обвязывать, видите, веерочками. Вы можете любым другим рисунком. Можно просто обвязать столбиком без накида, аккуратно. Тут уже будет красиво. Мне нравится... Обвязка веерочками. Она получается аккуратная. Не нужно будет потом дополнительно делать петельки для наших пуговиц. Мы находим центр нашей спинки. Это низ спиночки. Вот сюда в центр я привяжу ниточку. И будем вязать. Три воздушные петли. И соединительным столбиком вот соединя вот, вот сюда мы его, ее присоединяем. Соединительный столбик. Опять 3 воздушные. Заодно вот я захватываю эту ниточку, прячу, чтобы нам потом ее никуда не прятать. Варочку. Тоже соединительный столбик. Опять 3 воздушные. Теперь у нас вот здесь три столбика предыдущего ряда, в средний столбик вяжем соединительный столбик, 3 воздушные, варочку соединительный, 3 воздушные, в средний столбик, и вот так мы будем довязывать до уголочка. Дошли мы с вами до уголочка, и здесь мы будем вязать уже не 3 воздушные, а будем вязать 5. И вот эту вот мы пропускаем арочку, вяжем вот в этот сначала столбик средний, а потом уже в следующий сразу, то также соединительный столбик, чтобы у нас вот такая арочка получилась на уголочке так мы обвязываем все вокруг все наши уголочки делаем вот так как я вам показала завязали мы вот наши такие арочки до конца ряда далее посчитали что нам вот отсюда нужно начать вот арочка верочек у нас будет вот в этой арочке значит вот здесь мы соединяем соединительным столбиком и поднимаемся к вершинке вот этой нашей первой арочки делаем накид и вот во вторую арочку мы вяжем с вами 7 столбиков с одним накидом вязали 7 столбиков делаем столбик без накида в вершинку арочки и опять вяжем 7 столбиков без накида с накидом дальше получится веерочек Захватываем арочку, вяжем сюда один столбик без накида. Так мы вяжем до конца, до нашего уголочка. В уголочке нам там немножко нужно связать по-другому. А сейчас вяжем в одну арочку, мы вяжем с вами верочек, во вторую арочку мы вяжем соединительный столбик без накида вот что у нас получается мы с вами дошли для, до уголка это у нас уголок внизу нашей полочки и вот здесь у нас вот здесь у нас была арочка и мы связали еще сверху сейчас мы будем захватывать сразу обе чтобы у нас здесь не получилось большой дырочки и будем сюда уже вязать Сейчас посмотрим наверное не 7 а 9 Столбиков накидом так один, два, три, четыре, пять. Шесть, так семь, так, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, в принципе можно оставить и 7 так, соединительный толпик вот у нас получился вот такой уголочек сейчас точно так же мы вяжем с вами по стороне полочки вот здесь тут мы вязали это у нас был низ спинки и полочки сейчас мы будем с вами вязать вот там где у нас будут пуговки доходим с вами вот до этого уголочка посмотрим как у нас здесь что получится дошли мы с вами до уголочка вот где у нас крыловинка и здесь у меня по вязанию не было такой арочки как внизу у меня здесь три столбика с одним накидом Сверху я связала вот такую арочку из 5 воздушных петель. Что мы будем делать дальше? Мы возьмем и свяжем вот эту арочку и вот последний вот у нас здесь столбик с накидом мы прямо в него будем вставлять крючок. Чтобы у нас, если мы так не сделаем, вот смотрите, свяжем мы вот сюда, вот в эту арочку, как внизу, допустим, вязали, то вот этот уголочек у нас будет всегда топорщиться. Поэтому нам нужно захватить и вот этот уголочек. Сейчас посмотрим, вяжем пока 7 столбиков с накидом. Посмотрим, если нам нужен будет дополнительный столбик, мы свяжем дополнительный столбик один, два, три, четыре. Мы вот на, связали в наши, вот где уголочек у нас, вверху нашей полочки. Я здесь буду делать пуговку. Связали один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь столбиков без накида. И далее продолжили в нашей арочке одну соединительный, Все, вторая, семь столбиков без накида опять соединитель и так мы обвязываем с вами по кругу все наше изделие точно так же мы будем обвязывать с вами и рукавчики сейчас покажу что у нас получилось закончили мы с вами обвязку нашего жакетика и вот что у меня получилось я полностью по кругу обвязала вот у меня горловиночку я обвязала вот здесь я сделаю пуговку вот она у меня вам уже не нужно будет здесь делать дырочку. Пришиваем сюда пуговку. Вот эту дырочку мы зашиваем. Пришиваем сюда пуговку. И вот у нас уже... Точно так же, если вам нужна не одна пуговка, а несколько, вы также их распределяете. Вот эти дырочки, куда нужно пуговку пришить, вы их прихватываете ниточкой и затягиваете. А здесь вот будете просто застегивать. Точно так же я обвязала рукавчики. Они вот такие у нас еще, я ВТО не делала, они у нас еще немножко фалдят. После И здесь вот тоже видите, что немножко фалдит. После ВТО, вот это вот все, вы когда сделаете ВТО, будьте, вот оттяните вот эти веерочки, чтобы они более такие рельефные были. Вот так оттягивайте, пока она еще мокренькая будет, или вы просто не будете стирать, допустим, просто отпарите, и все, и оно все выровняется все наши вот эти даже, ну вот здесь даже на рукавчиках красиво что немножко она фалдит вы можете вот это все место обвязать любым другим рисунком мне нравится вот так это быстро просто очень легко вяжется ну и хорошо смотрится вот такая у нас вещь на маленькую принцессу получилась желаю вам чтобы у вас все получилось так же хорошо как и у меня подписывайтесь на мой канал ставьте лайки